Над домом зомби пробежал. Давай, давай, Где? Стой, стой. над домом. прям рядом там зомби бежит за кем-то. Бля. Остановился возле больниц. Mm. Ты че вышел? Нет, я из окна его убил. Кто-то там еще есть? Слышишь, Проехала? Не выходить, да? А чувак залутанный был да. или кепка? Да, залутанный. О, я сейчас залутаюсь. Спрягай. А, не выходи. Думаешь? Да. А где стоит? вижу. Ага, Кто стреляет? Не я. Вон он вижу, взолей человек бежит, возьми, пожалуйста. Стрелять на мою сторону. Это я у зомбака стрелял. Нет, меня в курсе стрельнул. Просто рядом выстрелил. Опа, это кто? Знаешь, это ты ж, мать? Нет, нет, Еще на иби зайду. Кто стреляет, сука? Заходи в дом, и не... вон Что там, там есть? Воло ты? Зайди в дом. Зомби бежит. Я за парканом здесь, короче. зомбак за кем, кем бежит, блядь? Ты куда спрятался? Ты за, ой, за школой? Да вот я за парканом вот здесь, нахуй. Вон чувак, чувак пробежал, в отель. За ним, за ним Вижу, вижу, вижу. Как думаешь, с Еще один. Нет, еще за кем-то бежит на сторону пожар. В сторону еще пожарки. Здесь возле полицейских кто-то бегает. Да, я знаю, видел. Мужик стрелять на поражение. Давай. Где он там забежал? Ну, он где-то в соседнем рядом пробежал. Вижу человека. Где? Это я потома, мне стреляют. А ты? Да ты? Да. я в текст попал Блять, да, у меня видим Как я тебя пугаю? У меня И нету чем замотаться, раствор, блядь. Без... У меня. А меня нету чем перебинтоваться. Что? Понимаешь? О, есть. Ну иди сразу в дом. Блин. Вот это ты гонишь, бля. Я же хотел залутать, я же сказал, что вышел. У меня же синий давай, рюкзак. Давай, зайди в дом тебе. Не ещ зайти. Сука, хилим пропал, блядь. Блять, ну. Кто там? Нет. Кто -то в дом за. А ты, -мо. Тя ещ кровь. Тихо, знаю, знаю знаю прикрывай ну, давай модайся вам стреляют да, это... блять можно бин сделать подожди да здесь вообще пиздец опа в кого в кого в кого все умер все. чувак дай да я себе заберу окей Убить. Нападу, всё, да да да подожди я иду Ё, вот дайте сразу его вместе смотрите может он один раз залутанный ой двое да. точнее вот он справа лежит смотри я вот он справа куда ты побежал вон он где ничего себе бля опа вот я и залутал ты прикрываешь а, меня потом, да? есть 5, 56 возьми тоже не 74 а1 короче так зомби за прикрывай менязы закрывай где-то пропал вот его труп стоит Оружие вот тут можно лутать. А вот есть, есть, есть, Миха, ты тут? Да. Ты где находишься? В А что там делаешь? Ну, да, а Не, не, не, могу словить Тебя что убили? Ага. Где? В болотах. Когда? Не знаю, не так давно. Часик назад. На каком, на каком черваке? Выложи, короче, все, слышь. Я себе заберу патроны, Канди. Да. Фига тут облом, походу все испорчено. Помощь? Да, все... я О, Где тебе это? На каком черваке? Далее, моря на этом на фри спасибо а тут тут Лёва просто на випе играет да я на вип зашел не на випе по моему нормально там забирай а, -а, а Калаш что там блять вот ну, как патроны там есть Фу, блять я ебал вот это я сейчас патроны перелаживать буду. Вот эти да, забираем, они сейчас нужны тоже, они мне подойдут. У Миха. Ау. Я вертолет забрал, сейчас за тобой прилечу. Давай. И там в отеле, в этом, короче, в гигантском. Иди к этому, как его, по дороге в Березину, потому что я в это в Светлоярске не посажу его. Я взорвусь там из-за лагов. Ты вс ⁇ выложил, да? По дороге березины ездит? Да. Так я могу сами да, Ну забирать. Ты улети туда, сядешь, может? Идти просто в это, по дороге березины. Видишь меня, скажешь, я сяду по дорогу. Че, давай того иду лутать. А что ты по не забрал? Он испорчен. дом прикрою потому что мне опасно так это ты стрелял да а, да, да я блядь ну а ч за хуйня да где оружие он там ты его не так не залупаешь где оружие там лутается Ч ты коллаж? Пошел там, Прицелы есть? Нет. Ой, здесь калашу это, мосинка есть. А че ты по турном 545 не забрал? Okay. Какие? Ты барфель. Барфель. Ну так это я приложил их. У меня же коллаж был. Меня м меня мка уже есть, зачем мне? А стоп, я же могу зашить, да? Подожди, себе я себе возьму. Пол, у меня есть, по Подожди, я сейчас, короче, попробую зашить. Для меня. Блин, за что же Места не хватает. И здесь, да? Что это за патроны, я не понял? Самки, да? Это да ты перезарядился? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Живите там, я миху позаберу, прилетим. так из города выбегать сейчас буду чуть-чуть типа помахать в экран типа, ты типа там кто то бегает а я что помахать буду епта да блять там снизу кто-то бегает. Ну заняться нечем. На, на, сука, на. На, вот, смотри, блядь. На, махаю тебе. Ха -ха. Здесь, короче, блядь, что-то прицел не пашет.